Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет интересная монета Zixcoin. Uh, это у нас не токен, это именно монета получается. В общем, здесь у нас открытый исходный код. Uh, открытый для разработок, для DAP. Uh, в общем, это у нас уникальная экосистема. Там, где у нас работает постмайнинг, uh, полностью децентрализированный проект. То есть, uh, опять же говорю, открытый. Разработчики могут на данной системе, на данной базе, что-то свое интересное строить. И также вам расскажу про интересную интеграцию, где торгуется, где уже, скажем так, на каких площадках данная монета стоит. Есть белая бумага. С белой бумагой вы можете ознакомиться. Как по старому обычаю, мы не будем ее открывать, потому что это займет не один час и такое длинное видео никто смотреть не будет. Здесь нам Proof of Stake предлагают. Закинули монетку на кошелечек, запустили, начинает она у нас капать. Но есть еще более интересный э, вариант, более интересная интеграция. Э, я вам сейчас о ней еще расскажу. Здесь нам, как обычно, говорят про защиту, про прибыльность майнинга, как оно там построено пост майнинга и тому подобное. Как, бы, как обыкновенный, в принципе, проект, который уже все знают, как они работают. Мы уже как бы в этой сфере не один год. Я думаю, как бы нам даже не стоит на этом акцентировать особое внимание. Кошельки у нас имеются, как обычно говорят, безопасность, пассивный доход, но можно сделать доход и по более чем просто с их кошелька. Время блока 60 секунд, то есть фиксированные комиссии. Ну, вежали, это в принципе, ребята, тот же самый стандарт. Для нас что главное? Насколько вложиться, какой мы получим процент, и когда потом, в принципе, пожинать плоды, в принципе, выводить бабки и, не знаю, реинвестировать, либо думать дальше уже, что с этим делать. Дорожная карта есть. По проекту проект попал на BitForex. Проект у нас двигается, развивается. То есть планы на будущее, это опять же новые получается разработки, новые биржи, то есть в принципе все по стандарту, ничего здесь нового мы не увидим. Есть социальные сети, ссылки будут в описании, обязательно я это все добавлю. Попадаем мы на CoinMarketCap, уже хорошо. А, данная монетка у нас есть на CMC, а, цена на данный момент 32 цента, Потолок ее был пока пробит всего лишь 40 центов. Но тем не менее, здесь есть один хороший плюс в том, что монета... Не так как все остальные там монеты либо токены попадают на биржу и сразу теряет в минус x10 теряет получается полностью свой капитал скажем так, скамятся простыми словами. Здесь у нас наоборот монета ворвалась на биржу объемы за сутки пока что неплохие, начинает только все нарастать. Как видите, 70 тысяч долларов за сутки это довольно таки неплохо. И конечно же сама биржа BitForex. Если посмотреть когда они залистились, как велась себя монета. Первые несколько дней, да, там у них были небольшие качели, они держались. Потом, видимо, люди залетели, решили послиться. И были же обратные отскоки хорошие. Слили, подняли, слили, подняли. Но сейчас цена стабилизируется. Выходит на, скажем так, на одну прямую. И тем не менее, сейчас у нас монета держится, торгуется. Как вы видите, монету постоянно покупают, продают ордера меняется, Возможно, кто-то трейдбота поставил, чтобы подторговать, ловить хорошие моменты, когда купить, когда продать. Как вы видите, на данный момент цена у нас, грубо говоря, 32 цента. Хорошая цена, хорошая биржа, уже, в принципе, все хорошо. Ну, опять же, я говорил про интеграцию, то, как можно сделать больше. А больше мы можем сделать, это у нас получается Ягуар, люди разработали получается данного бота через telegram регистрация максимально проста здесь вписывайте свой email на который хотите сделать регистрацию вам на email приходит код вы его обратно вписываете сюда в телеграме все у вас уже получается более развернутый интересный кошелек и сразу же у вас есть уже пост здесь есть реферальная система что уже очень хорошо и у нас здесь есть линии рефералов, то есть с каждой линии там процент на доход меняется. Здесь можно получить подробную информацию о том, как это работает, как открыть свою реферальную ссылку, то есть банально купить 100 монеток и все, у вас рефералка уже открыта. Все банально просто, никаких трудностей здесь нет. Также можно здесь запартнериться будет, мои рефералы и тому подобное кошелек то есть можно моментально пополнить можно получается вывести деньги включить ос майнинг снять с постмайнинга доход свой точно также можно эту монетку будет купить есть здесь два гаранта два человека и есть обменник кэш x кэш на котором точно также можно будет обменять данную монету на фиатные деньги, либо на другую любую криптовалюту, либо же даже пополнить вплоть там мобильный счет себе сразу же прям с сервиса. То есть, максимально все удобно, я не знаю, мне кажется, давно уже должны переходить проекты на такие, скажем так, телеграм-боты, Telegram телеграм-кошельки. Telegram намного удобнее, намного понятнее. В принципе, никаких сложностей здесь не должно возникнуть. А по кошельку, как, допустим, вот у меня там имеются, да, денежки, там, да, там 500 баксов у меня лежит как допустим запустить постмайнинг? то есть нажимаем внести в постмайнинг. здесь сразу же говорится как это но я опять же говорю, ребята это все на свой страх и риск делается но вы должны заранее все прочитать все учесть нюансы все плюсы все за и против но тем не менее я на этой теме собираюсь поднять хорошие бабки я думаю вы точно также сможете поднять хорошие деньги как там потом идут выплаты, это все можно будет посмотреть. В общем, проект интересный, это раз. Второе, бабки я сюда уже завел, это два. И как бы когда я завожу бабки по всем остальным проектам, вы понимаете, что мы всегда делаем только хорошие плюсы. Выводим, получается, допустим, сумму пополнения, допустим, там я не знаю, там ввели сумму сюда и нажали потом типа вот далее, да? Все, у вас там постмайнинг запустился. И каждый день вам будет капать проценты. Точно так же вы можете потом, допустим, снять с постмайнинга. Комиссия, как видите, сейчас 0% и доступно для вывода пока по нулям. Я решил это разбить на несколько своих аккаунтов. С двух аккаунтов это все сделать. Так будет более профитней, как посчитал я для себя. В общем, интеграция Jaguar CryptoBot. Намного поинтереснее Получается, намного удобнее то есть И также добавлю еще ссылки На чаты Сделаем, ребята, реферальную систему Я оставлю ссылочку в описании Так что по этой ссылке будете залетать И получается Будем строить свою сеть На которой мы сможем снять хорошие бабки Хорошо заработать И конечно же будем следить за курсом Данной монетки Чтобы опять же потом Помимо того, что нам придут проценты Спосмайнинга и, соответственно, ждем, когда взлетит курс. Мы получим очень-очень много иксов. В общем, на этом у меня все. Так что давайте, ребята, пишем свои комментарии. Ссылочки все будут в описании. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.